Добрый день. На связи Центр обучения компании «Инфострой». Прежде чем оформить локальную смету в бумажном виде и передать ее на подпись руководителю, сделайте общий просмотр своего произведения. Да, вы кропотливо потрудились. На это ушел не один час, возможный день работы. Вы полностью уверены, что все в порядке, но не пренебрегайте такой, казалось бы, мелочью. Убедитесь, что в смете нет чисто технических ошибок. Например, во всех ли строках задан объем, указан на стоимость. Много времени на это не потратите, если воспользуетесь инструментами статистики по строкам. На экране локальные сметы, готовые для оформления. Рассчитана смета на сумму 3 миллиона 613 тысяч рублей в базисных ценах. В смете 150 строк. Вот я перехожу к последней строке, ее номер 150. В левом нижнем углу локальной сметы отображается панель статистики. Вы обращали на нее внимание? Нет? Первая строка статистики показывает количество строк сметы, И здесь сейчас отображается 157. Но мы ведь только что видели, что строк 150. В чем дело? Давайте мы посмотрим чуть ниже. Вот есть раздел тип учета. Строки, которые имеют тип плюс добавить. Их действительно 150. То есть это строки, которые учтены в наших 3,6 миллиона рублей. А где же еще 7? В стоимости сметы не учтены еще 7 строк с типом И. Исключить. Они как будто удалены. У них нет номера. Давайте на них посмотрим. Перейду к первой строке и в поле тип воспользуюсь фильтром. Отобразим исключенные строки. Вот. Все 7 строк с типом И. При составлении сметы я подбирал варианты и оставил эти строки в смете. Так, на всякий случай, вдруг будут замечания. Значит, все верно, с этим разобрались. Следующий шаг – это строки с объемом, равным нулю. Очевидно, это исключенные строки. Но не будем гадать, что это за строки, просто посмотрим на них. В поле «Объем» выбираю значение 0 строка со знаком плюс, дополнительный слой стяжки с объемом равным нулю. Это чистая невнимательность. Соответственно и бетон тоже не учтен в стоимости работ. Надо исправить ошибку. Ставлю курсор. Эта строка входит в раздел чердак и сбрасываю фильтр. Очевидно объем будет вот такой. Теперь Возьмите 4 строчки с объемом равным нулю, но это строчки исключенные. Сбрасываю фильтр. Следующий шаг – это строки с прямыми затратами равными нулю. Наверняка это исключенные строки. Их всего одна. Снова воспользуюсь фильтром в прямых затратах на единицу. Опять неточность. Это текстовая строка, где отсутствует стоимость плиты. Я ведь точно помню цену я указывал. Проверим в контексте сметы. Ставлю курсор на тот раздел, где находится строка и временно сбрасываю фильтр. Конечно вспомнил. Я здесь экспериментировал и ставил строку в режим справочник и забыл ее перевести в режим база. Все, ошибка исправлена. Теперь все в порядке. Еще раз смотрю статистику по смете. Теперь я понимаю. Что это за строчки с объемом равным нулю? Строк с прямыми затратами равным нулю вообще нет. Все правильно. Простые огрехи в смете отсутствуют. Стоимость сметы уточнена. Можно смету оформлять. Подведу итог. На совсем небольшом примере я попытался показать процесс изучения сметы на заключительном этапе ее разработки. Мы проверили все 150 строк сметы на наличие значений объема и величины прямых затрат. Все ошибки, которые вкрались в расчет, были обнаружены и исправлены. И сделал я это быстро, благодаря автоматически собранной статистике по строкам и простым инструментам окна локальной сметы. Надеюсь, что у вас таких оплошностей не встречается. Вы всегда и сразу все расчеты выполняются без ошибок на 100%. Но, как говорят, всякое бывает. Не пренебрегайте полезным инструментом. Много времени на его работу не потребуется. Спасибо за внимание. Желаю вам творческой работы. С вами был Александр Курочкин.